Сегодня отвечаем на вопрос подписчика канала Виктора. Конкурсный управляющий игнорирует меня и не отвечает. Что мне делать? В первую очередь проверяем, верна ли почта, на которую отправляем запрос. Сверяем используемую почту с той, что указано на сайте продавца. Если почта правильная, но КУ все равно не отвечает, то формируем запрос и обращаемся в СРО, контролирующую работу вашего конкурсного управляющего. Они свяжутся с ним и помогут получить нужную информацию. Важно! Составляйте запрос грамотно. Пропишите наименование и укажите ссылку на объект. Укажите данные банкрота. Составьте список документов, нужных вам для первичного ознакомления.